Первая сиреневая сдалась. Ух, молодец, смотри, что сделала. Ах, красавец. Теперь сачиха поперла. Ух, да ты что, сегодня концерт прям по заявкам. Где Сиза, теперь? Сизу надо снять. Опять уперла она куда-то. Но теперь Сиза, вот она подходит. Прошлогодний. Прошлогодний. Сиреневая, сиза, Еще одна сиза. Сизая с яйцом молчит. Вот она. Вот это сегодня дает концерт. Ну-ка, давай посмотрим. Хорошо стало тарахтеть. Вот она. ножками с греблей, ух, красота, че еще надо, молодцы сегодня прям Ракета. Что скажешь? Ух! Молодец, щелчок! Здоровский! Ты что?! Опять, Опять пошла! Так вот, до креста я опять. Еще одна попытка. Но все, села. Теперь сизая с выдранными ногами. Иначе не сядет вообще. Их выход не успел взять.